Но ну, опять-таки мы говорим о банке. Вы как-то измеряете уровень энергии у человека на входе? А, я соглашусь с тем, что ну, все мы люди. Насколько на практике это подтверждается? В нашей организации мы очень долго думаем перед тем, как стартануть. Мы про эмпатию вы сейчас? Вы знаете, я не скажу ничего оригинального. Что касается критического вашего Мой ответ был нет. Имеет ли руководитель право на ошибку? И мы об этом говорим вслух во многом откликается. У нас нету практики праздновать там факап Night. Стратегия Канимана, да? Думай, медленно, решай, быстро. Наверное, есть особо гениальные руководители, которые способны создавать лучшие решения в одиночку. Я в это плохо верю. Друзья, всем привет! Сегодня мы в гостях у Натальи Галунко. Наталья – это начальник департамента менеджмента персонала Укрсивбанка. Это наш Гость седьмой ежегодной People Management конференции. В этом году мы будем говорить об «Атлантах для талантов». Наталья, здравствуйте! Спасибо, что выделили время для того, чтобы мы с вами немножко побеседовали. Здравствуйте! Прежде всего, хочу задать вопрос вам, что для вас талант и как его отличить от обычного сотрудника? — Наверное, я отвечу, основываясь на последнем двухлетнем опыте работы в банке, потому что у нас в организации особое внимание к талантам. Та скорость, с которой меняется мир вокруг нас, та скорость, с которой меняется финансовый рынок, та скорость, с которой меняется наш клиент, она не позволяет нам оставаться вот в той парадигме, которой мы были в прошлом году. И поэтому люди, которые способны менять организацию, у нас на вес золота. Для меня и моих коллег талант — это тот человек, который готов пройти экстрамилю, который готов сделать то, что находится за пределами его должностной инструкции, который получает при этом удовольствие, у него есть азарт создать что-то новое, есть азарт убедить окружающих в том, что его идея будет иметь ценность, есть энергия реализовать эту идею. Поэтому одним из критериев идентификации, отбора талантов в нашем банке является Внутренний энергетический уровень и готовность пройти экстремилию, сделать свой личный вклад во что-то. Вы как-то измеряете уровень энергии у человека на входе? Мы не измеряем уровень энергии, но мы создаем условия, в которых человек может это все продемонстрировать. У нас есть практика ⁇ Комьюнитис ⁇ это такие, знаете, клубы по интересам, когда сотрудник, понимая, что ему интересна тема, может присоединиться к единомышленникам. И там, общаясь, обучаясь, реализуя новые для него проекты, он прокачивает свои новые скиллы. И вот этих людей, вот в таких форматах их всегда видно, да? Если вы готовы инвестировать время и энергию в новые направления, то однозначно у вас есть этот потенциал. Что касается навыков. То есть насколько для вас приоритетно брать людей по навыкам или все-таки отношения важнее? Вы знаете, мы для себя определили, наверное, все-таки три стратегических приоритета в развитии навыков. Учитывая нашу бизнес-модель и потребности нашего клиента, нам очень важно, чтобы наши таланты имели какой-то уже уровень базовый или продвинутый уровень навыков в трех направлениях. Это Agile. Это гибкие технологии управления как проектная работа, так и работая в своей постоянной команде. Это диджитал, это те люди, которые должны быть на ты со всеми диджитал-инструментами, не только в нашей организации, в интернет-пространстве и вообще в своем общении персональном, в личном. И третье направление это дата. Это умение работать с данными, понимание, как их агрегировать, как их систематизировать, как отвечать в том числе за использование данных, потому что дата-менеджмент для такой организации, как банк, это ключевая компетенция. Поэтому мы очень внимательно смотрим на потенциал наших талантов именно в этих трех направлениях и опять-таки создаем условия для получения новых знаний, для прокачки скиллов, digital, data и agile. Mm -hmm. А если мы уже заговорили про поколение, да, и про диджитализацию, и дата-менеджмент, что касается взрослого поколения, которое не всегда на «ты» даже с телефоном, планшетом, компьютером? Как привить ему культуру к инновациям, к открытости, к новизне? Как вы это делаете? Вы знаете, у меня вчера было выступление на внутренней конвенции в одном из наших подразделений, и мне задали аналогичный вопрос. Спросили, а скажите, вот, вот эти скиллы Digital, Data, Agile и способность принимать изменения, она больше у кого развита? У молодых, у пожилых, у опытных или у тех, кто только начинает карьеру? Зависит ли она от статуса, да, той роли, которую вы выполняете в организации? Мой ответ был «нет». Мое наблюдение на протяжении многих лет работы заключается в том, что никакой фактор не определяет вашу гибкость и готовность к изменениям, готовность воспринимать новые знания. Это очень индивидуально. Для того, чтобы создать эту индивидуальную мотивацию, нужно как минимум показать людям, почему. Почему это важно? Как это повлияет на капитализацию их профессиональной ценности, как внутри организации, так и на рынке? Как они смогут применять эти новые знания? И мы стараемся создавать такое пространство, где в первым отвечаем на вопрос «почему?», «почему?», «зачем?». И вторым шагом идет такой «awareness session», да? вот такие циклы презентаций, размещение информации на интросайте, о том, что из себя представляет эта новая технология. И после того, как мы сделали достаточное количество коммуникаций на уровне awareness, мы идем уже проектным образом, формирование какой-то конкретной задачи, под которую собирается проектная группа. И в рамках выполнения работы у нас происходит learning by doing. Люди обучаются, выполняя конкретные задачи. То есть вопрос не в возрасте, это все миф. Конечно, мое глубокое убеждение. Это очень здорово, потому что мы часто подвергаем сомнению тот факт, что молодые они диджитализированы, а люди более взрослого зрелого возраста они не способны адаптироваться. Прекрасно, что вы это тоже как бы развеиваете этот миф и даете право на жизнь именно этой мысли. А с талантами понятно, да, какими навыками и какими компетенциями они должны обладать. А каким должен быть работодатель, чтобы он был интересен для соискателя? Вот такие какие маркеры, характеристики работодателя, чтобы сюда хотели идти люди. Ну, наверное, буду говорить методом от противного, да, вот что мы чувствуем сейчас нам как работодателю не хватает и что привлекало бы к нам больше людей. Это определенная свобода с минимальным количеством ограничений. Банковская сфера она характерна тем, что закон о защите персональных данных – наше все. Ну, ключевая информация в банке – это данные клиентские. Поэтому информационная безопасность на самом высоком уровне. Это создает определенное количество ограничений удаленной работы, доступа к банковским системам с, персональных, с личных компьютеров, а не с рабочих станций. В отличие от других работодателей, это наши ограничения. И молодое поколение, которое мы привлекаем в банк в разных программах, в программах кампус-менеджмента, в программах стажировок, они нам говорят, ребята, вот если бы у вас была возможность да, развивать удаленную работу, то нам было бы намного интереснее работать. Поэтому мы четко понимаем, что удаленная работа, гибкий график, возможно, разные формы фриланса ⁇ это то, что привлекает молодое поколение, привлекает людей, которые готовы заходить в нестандартные творческие проекты. Привлекает очень сильно работа в команде. И здесь очень важно уйти от формализма и иерархии. И развивать культуру взаимодействия. Когда я говорю развивать культуру взаимодействия, я говорю не только о декларируемых ценностях, да, а о вот тех ценностях, которые проявляются в работе. Это понимание э, разнообразия мнений, умение выслушивать, умение принимать противоположную точку зрения как составляющую хорошего решения. И мы пытаемся создавать такую среду внутри банка и обучать наших менеджеров в первую очередь, как работать с таким разнообразием. Поэтому я бы выделила здесь два направления. Да? Это свобода доступа к информационным ресурсам mm -hmm. и э, такое толерантное ценностное общение внутри команды. Что касается критического мышления, насколько это важный навык для современного руководителя? Очень важный. Именно критическое мышление. Именно а, умение работать с большим объемом информации и находить в нем то, что вам важно для принятия правильного решения или для работы с сомнениями, возражениями вашей команды. А, скажу, что... Ну, руководитель, наверное, любой руководитель сталкивается с большим массивом информации, будь то нумерическая, будь то вербальная. И критическое мышление это, по большому счету, фактор успеха. Ты не можешь проанализировать ситуацию, сделать правильные, ценные предположения, протестировать гипотезу, если ты из этого массива данных не можешь выбрать ключевые. А в дополнение к критическому мышлению, каких еще два-три навыка вы бы добавили как вот просто к необходимым для современного лидера? Эмоциональный интеллект входит сюда? Я бы сказала так. Это интерес к Личности. Потому что мы очень многому учились в менеджменте, как управлять системами, как управлять процессами. Мы про как управлять, сейчас? сейчас скажу, как управлять командами, да. Но очень часто вот за этим системным подходом руководители не прокачивают свой скилл Interpersonal relationships. Не только со своими подчиненными, а и со своими коллегами в том числе, и даже со своим вышестоящим руководителем. Если говорить об эмпатии, она может быть она является составляющей interpersonal relationships. Но здесь, наверное, в первую очередь умение выстраивать продуктивный диалог умение вовлекать людей на разных уровнях своего общения в поиск лучшего решения, не оставаться изолированным, даже имея на это стопроцентные полномочия, подвергать сомнению свое решение да, и пытаться протестировать свое решение э, в, свой, в кругу в тех людей, с которыми ты взаимодействуешь. Потому что, э, наверное, есть э, особо гениальные руководители, которые способны создавать лучшие решения в одиночку, я в это плохо верю. И за что я люблю и уважаю свою организацию — за то, что она создает условия и форматы работы, в которых ты всегда можешь протестировать свои решения и получить хорошие рекомендации. Угу. По поводу как раз руководителей принятия решения в одиночку. Часто сейчас говорят о том, что лидер должен брать в свою команду людей более опытных, чем он сам. Угу. А, насколько на практике это подтверждается или все-таки еще хотят видеть менее компетентных людей, чтобы не занижать своего превосходства? Как у вас с этим? Вы знаете, в этом вопросе есть вот две грани. Первая грань, что нужно организации, и вторая грань, как себя чувствует конкретный руководитель, uh -huh. который нанимает себе людей в, в команду. А, я соглашусь с тем, что ну все мы люди, да, и а, есть многие руководители, которые, понимая свои ограничения, боятся конкуренции. И мы об этом говорим вслух. Мы говорим об этом, встречаясь с руководителями а форматов и в виде конференции, и в виде индивидуальных встреч у нас очень много. Для того, чтобы они понимали свои ограничения и понимали, что команда — это тот инструмент, который помогает им компенсировать свои ограничения. Не всегда это легко дается, потому что нами управляют наши страхи, это факт. Поэтому, да, бывает, да, есть руководители, которые не готовы нанимать людей более сильных себе в команду. С точки зрения потребностей в организации, это витал, это the must, потому что в меняющемся мире, с меняющимися потребностями клиента, с меняющейся бизнес-моделью, ты ä, всегда будешь ä, узким горлышком, если команда не... Ä, является более твоим ресурсом, более компетентным, более опытным, более быстро обучаемым. И в этой парадигме роль руководителя кардинально меняется. Ты становишься для команды, наверное, таким двигателем, который позволяет им преодолевать барьеры. Барьеры угу. за пределами команды, барьеры внутри команды. И я могу сказать, что с моей командой за последние два года мы очень много времени инвестировали, чтобы найти эти барьеры внутри команды и в конце концов их преодолеть. И по большому счету это never-ending story. То есть это то действие, которое руководитель mm -hmm. должен делать всегда, потому что команда эволюционирует, она не остается в состоянии вот статуса «кво». А в корпоративной культуре вашего банка Имеет ли руководитель право на ошибку? И если имеет, насколько она поощряется, не поощряется? Или лучше вообще не сказать, вот как у вас реагируется на, на управленческую ошибку? Ну, опять-таки, мы говорим о банке. Да. А, знаете, банк — это организация, деятельность которой очень сильно зарегулирована. В нашем случае мы часть международной группы, деятельность нашей организации зарегулирована тремя юрисдикциями. Юрисдикции Соединенных Штатов Америки, потому что в группе есть банк, два банка в Америке. юрисдикция Франции, потому что группа французская. Угу. Ну и, конечно же, юрисдикция Украины. То есть представьте себе, сколько у нас контроля. Да? И поэтому мы делаем все для того, чтобы исключить, ошибку, связанную с незнанием, с неумением вот в тех сферах, которые попадают под эту юрисдикцию. С точки зрения решений, которые не попадают вот под такое жесткое регулирование, я бы сказала так. У нас нет практики праздновать там, «Fuck up night» да, или, там, или делиться на совместных мероприятиях историями о своих самых больших проколах. Но все мы люди. И на самом деле я не помню таких случаев, когда кто-то бы был наказан или пострадал бы за то, что он принял какое-то некачественное решение. Более того, что мне очень нравится, я считаю, что это такая находка да, этой организации, Прежде чем финализируется решение, идет очень много обсуждений. Вы же знаете, да, есть японский стиль принятия mm -hmm. решений, есть американский стиль принятия решений. Японцы думают долго, потом движутся быстро. Американцы э, думают быстро, потом движутся долго, работая с сопротивлением, возражением и э, всякими барьерами, которыми не учли mm -hmm. на этапе планирования. Так вот, в нашей организации мы очень долго думаем перед тем, как стартануть, для того чтобы. Минимизировать все потенциальные возможные риски. И та команда, которая потом реализует проект, она защищена со всех сторон. Она защищен, защищена экосистемой, людьми, которые участвовали в дизайне этой, этой идеи, угу. этой задачи. Она защищена различным консалтингом внутренним и контролями в том числе. Стратегия Канимана, да? Думай, медленно, решай быстро. Здорово. Скажите, еще такой вопрос относительно лидера. Какая на самом деле роль лидера? Что должен делать руководитель в структуре для того, чтобы в вашем случае банк развивался, вы выполняли там плановые показатели и гибко адаптировались к тем изменениям, в которых мы непрерывно находимся? Вы знаете, я не скажу ничего оригинального. Я скажу, что у нас в банке, у команд, у сотрудников есть запрос понимать, куда мы идем. Поэтому задача лидера — показать, куда мы идем. Это первое. Это то, что про видение. Да? И очень много и топ-менеджмент, и руководители среднего звена инвестируют времени для того, чтобы визуализировать это видение и донести его до людей. А второе — это, конечно же, мужество, потому что ну, мы все работаем в сложных ситуациях, и нам нужно принимать решения, в том числе влияющие на судьбы людей, на их работу, на содержание их деятельности. Поэтому здесь очень важно, чтобы у лидера была система ценностей понятная окружающим, чтобы он для окружающих был предсказуем и чтобы этой системе ценностей была внутренняя сила принимать вот такие вот сложные решения. И третье- это интерес к людям. это эмпатия, о которой сегодня говорили, или желание все-таки чувствовать настроение людей и уметь вовремя выяснять причины их неудовлетворенности. Очень здорово на самом деле, и во многом откликается, да, несмотря на то, что мы маленькая организация, в принципе предприниматели, но действуем где-то очень похоже, как здесь ну, это есть большая, огромная структура. Наталья, еще вопрос к вам относительно нашего будущего мероприятия. 24 сентября вы у нас будете выступать, 24 октября вы у нас будете выступать на 7-й ежегодной People Management конференции. В двух словах расскажите, о чем вы поделитесь с нашей аудиторией и что ценного они услышат из вашего кейса. Я расскажу о э, проекте, который уже второй год идет в нашем банке. Проект, который называется «Working differently». Э, он предназначен для изменения природы рабочего места — и э, в нем есть три ключевых направления. Первое направление ⁇ это дигитализация рабочего места. Второе направление ⁇ это создание внешних гигиенических условий, да, других форматов коллаборации с помощью пространства. И третье направление, на котором я остановлюсь во время конференции, это behavior. Как мы меняем поведение и менеджеров, и команд, и отдельных сотрудников через различные инструменты и форматы взаимодействия с ними. Вот об этом, об этом практичном кейсе будет мой рассказ. Друзья, если вы хотите услышать кейс у Банка, я еще раз приглашаю вас 24 октября на седьмую ежегодную People Management конференцию и до встречи на наших офлайн мероприятиях. Спасибо!